Привет! Apple Finder у микрофона. Знаешь, мне кажется, улучшение качества фото на iPhone это действительно вечный вопрос, поскольку какую бы камеру, какую бы матрицу Apple не впихнула свой самый совершенный на рынке флагман, все равно пользователям будет всего мало. Где-то они пиксель заметят, где-то вот где шероховатость. Поэтому сегодня я решил рассказать тебе и твоим друзьям, как абсолютно просто, быстро, бесплатно, не вкладывая свои средства в какие-то непонятные, мощные типа камеры, Редакторы, приложения, какие-то объективы и прочие аксессуары и программное обеспечение улучшить качество снимков на наших с тобой айфонах. Первый совет скорее всего тебе покажется каким-то детским лепетом, но поверь мне на слово он реально работает: это протереть защитное стеклышко камеры твоего айфона, опять же, об футболку, об кофту или какой-либо другой тканью. Нередко когда мы просто в пух и прах и схвастакиваем свои устройства вот таким вот образом, чуть ли не берем и не обмазываемся ими. И кстати, может пострадать от наших вот грязных и потных ручек не только экран, но и саму вот эту вот защитное стеклышко камеры. Поэтому перед созданием фото или видеокадра настоятельно рекомендую тебе тщательно прочищать эту область своего смартфона. Я был действительно удивлен, когда один из моих подписчиков спросил меня, а как включить ручную фокусировку баланса белого на iPhone и прислать мне вот такой вот скриншот. Не поверишь, но эта функция будет тебе в руку, даже если ты знал о ней, но вообще не в зубного. Как ее вообще применять? Что это такое? Для чего это вообще нужно? В общем, смотри, друг мой. Для того, чтобы изменить экспозицию на фотографии при создании снимка, все, что тебе нужно, это коснуться экрана твоего айфончика. И далее по правую сторону от желтоватого по цвету квадратика у тебя появляется небольшой значок солнышкой. И ты простыми свайпами вверх или вниз можешь регулировать экспозицию фотографии. после этого уже создать нормальный качественный снимок. Но если же тебе нужно применить фиксацию или же, проще говоря, заблокировать фокусировку твоего смартфона на каком-либо конкретном объекте, то ты просто берешь и если я нажму и буду удерживать на экране смартфона несколько секунд этот самый желтый квадратик, который впоследствии появляется, то таким образом у меня заблокируется фокус и смартфон не будет фокусироваться на какие-либо посторонние объекты. И также ты сможешь подрегулировать опять же какие-то моменты для того, чтобы фотография вышла максимально качественной. Также корректировка баланса белого может подойти как для дневного, так и ночного создания снимков. Например, в дневное для того, чтобы не было каких-то засветов, пересветов на фотографии, либо же в ночное, когда нужно чуть-чуть высветлить фотографию. Но, опять же, минусом будет, опять же, ночной съемки с высветленной экспозицией то, что возможно появление шумов на фотографии. Однако, для того, чтобы шумов при создании фотографии в ночное и вечернее время суток было гораздо меньше, а также чтобы твой смартфончик мог Выровнять, опять же, какие-то цвета, высветлить что-то, наоборот, затемнить какие-то, опять же, объекты, нюансики подравнять, короче говоря, то я рекомендую тебе настоятельно использовать опцию, которая называется HDR. По сути, если сравните две фотографии, первая с HDR фильтром, другая без, то фактически разницы ты никакой не увидишь. Опять же, фотография с HDR, она будет более сбалансирована по цветовой гамме, по свету и каким-то другим критериям, но не разрешена ни размер файла повышаться не будет, то есть все остается так, как при создании оригинального фотоснимка. Я, например, перфекционист, люблю минимализм, и меня просто дико раздражает, когда я вижу в Инстаграме или у кого-то из своих друзей вот просто какие-то корявые фоточки. Ну ладно, но ну не то, чтобы прям вообще ужас и кошмар, но когда вот какой-нибудь краешек, я не знаю, неровно расположен, или что-то вот они обрезали, и вот... Знаешь, я раньше также фотографировал, но через какое-то время я поборол это, потому что я научился, а все, что я использовал для того, чтобы получить максимально четкий, ясный, красивый, аккуратный кадр со всеми вот этими вот пропорциональностями, это простую сеточку, которую ты можешь активировать на своем iPhone и, кстати, iPad вроде как в настройках в разделе «Фото» И видео. В App Store я пересмотрел огромное количество приложений, с помощью которых пользователи рядовые, впрочем как мы с тобой, могли редактировать свои фоточки, опять же, при помощи каких-то прям вот мощных инструментов, накладывать прям прекраснейшие фильтры и так далее и тому подобное. Но через какое-то время я пришел к единому общему знаменателю, что лучше фоторедакторы, чем стандартного, встроенного в приложении фото. Ну вот просто нет, поэтому я тебе настоятельно рекомендую им пользоваться, потому что там ты можешь подкропить, ну, обрезать фотографии, выровнять их немножечко под уровню, если они у тебя получились немного кривоватыми, опять же, наложить пару фильтров, настроить экспозицию, баланс белого, затемнить и высветлить и вот какие-то другие нюансы, опять же, подправить, то есть,